Всем привет! Сегодня такая более прикладная тема, она звучит «Как получить от мира то, что ты хочешь?» Но на самом деле речь пойдет, конечно, не о том, что получить, а как создать, потому что все мы создатели. Каждый из нас является создателем, эту тему мы разбирали в клубе раньше. И создание наше начинается, естественно, с наших мыслей потом они уже идут на поступки, а потом мы уже получаем результат. Вот и получается там причинно-следственная связь. Да? Мысли, действия и результат. Так вот, с чего же можно начать? Естественно, что сам процесс создания и та мысль, которую мы в общем -то, через себя пропускаем, она, естественно, напрямую влияет на результат, который мы получаем. И зачастую мы думаем, ну, надо позитивно мыслить, да? надо визуализировать. И все это правильно, только надо говорить нюансы, и этих нюансов довольно-таки много, потому что вы можете визуализировать, но она не будет работать. Вы можете позитивно мыслить, но вы будете обманывать сами себя. И вот образ, который может через вас проявиться, как необходимое вам, он может проявиться только тогда, когда нет избыточного потенциала. А для того, чтобы избавиться от него, необходимо необходимо Действительно, визуализировать, представить, прочувствовать это и забыть по-хорошему, да, то есть дать миру возможность, чтобы это произошло. И зачастую мы именно здесь и спотыкаемся, потому что когда мы думаем, что чем больше я буду визуализировать, чем больше я буду представлять, да, тем лучше это и более четко произойдет. И мы знаем много практик, которые говорят, что вам необходимо там, прочувствовать запах кожи в машине, которую вы покупаете, или там, велюра того. да цвет представить и так далее. опять же, это все так оно и есть. только разница, смотрите в чем. когда ребенок себе представляет, он даже не сомневается в том, что действительно эта игрушка или этот подарок, который ему хочется получить, что он его получит. он даже не сомневается, потому что с детства наши родители они заботятся о том, чтобы нам было хорошо, как деткам, да? и только тогда, когда мы вырастаем, мы понимаем, что угу, прошло детство, да и Теперь мы вступаем в жизнь, когда мы сами начинаем создавать для себя то, что раньше создавали для нас родители. И то, что раньше мы не сомневались, теперь мы можем начинать сомневаться, потому что те условия в мире порождают установки, которые в нас заседают. А эти установки зарождаются в нас с детства, и на них влияет абсолютно весь тот мир, который нас окружает. Это и наши родители, это и та страна, и тот город даже, да, в котором мы родились. На самом деле... Кто в это выбирает, это выбираем мы. То есть даже на этой стадии на самом деле мы уже создавали для себя как душа весь тот мир, который нам даст возможность проявляться в нем одним, вторым или третьим образом. Но, тем не менее, если мы понимаем, каким образом мир работает, да, то можно делать действия для того, чтобы изменять как раз-таки вот эту механику и наши мысли. Потому что именно мысли, они, ну, в общем-то, рождают э, все, и с этого мы начали этот ролик. И как только ваши мысли начинают быть позитивными и исходить из состояния э, четкого понимания, что ваш мир действительно о вас заботится, и он всегда дает необходимое вам, только тогда э, вот те образы, которые вы представляли, они начинают в общем-то, приходить в жизнь. И здесь вот надо прояснить вот эту вот дуальность нашего мира. Да? То есть забота на самом деле, она с точки зрения мира может выглядеть совершенно по-другому, чем привыкли мы воспринимать как заботу, когда мы находимся в человеческом теле, потому что само человеческое тело, оно порождает дуальность, которая проявляется через плюс или через минус. Ну, то есть через плюс это через все то хорошее, что мы можем ощущать, а через минус это все то плохое, что может ощущать наше тело. И вот разница здесь как раз-таки в том, что именно вот этот фактор рождения дуальности, ну, которая рождается при помощи нашего тела, она не дает иногда возможности понять, каким образом Мир она сейчас заботится. Потому что забота мира это не равно а, заботы о вашем организме. Понимаете? То есть работа мира и его забота, она действует направленно на заботу с точки зрения вашей души. То есть все то, что необходимо вашей душе, как весь тот опыт, который вам может прийти, он как раз таки и случается с вами. И вот этот опыт, который необходим вашей душе, который ей нужен, вот это как раз таки человеческим телом воспринимается как непотребное. И здесь смотрите, если вы осознаете механику, что ваш мир действительно всегда о вас заботится, да, вам легче будет создавать эту реальность, которую вы хотите уже здесь для себя, как для человеческого тела. Для этого надо действительно отпустить мысли о вожделении. Вожделение — это избыточный потенциал. И как только вы его убираете, у вас получается, появляется возможность, чтобы с легкостью вот необходимое вам оно начало приходить. Естественно, здесь нужны и действия. Но действия иногда, они тоже дуальные, потому что действия и бездействия, они могут одинаково проявляться. Действие через плюс и минус и бездействие через плюс и минус. И иногда бездействие может привести к большему результату, ну, более лучшему для вас результату, чем действие, да? Вы можете пыхаться, там, трепентаться, а у вас ничего не будет получаться. А иногда надо просто подождать, выждать момент, да, и потом сделать, и это будет действительно самая необходимая точка, временная, да, когда произойдет тот лучший вариант, которого, в общем-то, вы и хотите. Теперь давайте попробуем разобраться в тех установках, программах, которые мы в себе носим. Они могут быть, естественно, позитивные. И это и есть те характеристики, которыми мы вводим, которые привносят нашу жизнь желанной нам. А есть вторые моменты, те негативные, которые, наоборот, отдаляют нас от момента, когда то, что мы желаем, может произойти. Откуда они появляются? они появляются через разные условия, через тех людей, которые нас окружают. А эти люди, они иногда могут говорить те программы, которые в них сидят. И на самом деле не иногда, а как правило всегда. Мы переносчики тех программ, которые завожили в нас еще наши родители. Может быть, наши учителя. Может быть, это то общество, в котором мы выросли. Наша культура, да, наша страна. И при этом, при всем надо понимать, что раз они заложились когда-то, они могут и, в общем-то, и поменяться. И вот это изменение мы можем вызвать самостоятельно. И, естественно, очень много сейчас инструментов по механике того, как это делается, да? но в основе всего это сидит вера в первую очередь. Это сидит вера в то, что это, в принципе, возможно. Ну и для того, чтобы эта вера могла легче, проявляться тогда, здесь, конечно, еще и позитивные настроение, здесь еще и хорошее ваше здоровье, мнение, но здоровье на самом деле это больше вывод того, что выбрала ваша душа. И неважно, это выбрала ваша душа по умолчанию, когда ребенок рождается уже с какими-то отклонениями, да. Или этот выбор происходит во время жизни. Дело в том, что даже вот этот выбор, он тоже проявляется как создание. То есть, если проявляется, что вы были здоровыми, а потом вы становитесь по каким-то причинам, где-то, какой в какой-то ситуации больным или, не дай бог, инвалидом, да, то, как это ни странно, вы создали такую ситуацию, и это создание оно могло быть неосознанно для вас. Но оно явно осознанно для вашей души и могло даже вам быть. Могло вашей душой даже предусмотреться огромное количество подушек безопасности для того, чтобы именно к этому варианту и прийти. Но зачастую бывает так, что этот вариант мы выбираем именно в жизни. И по большому счету это является своеобразным отклонением от того, что запланировала наша душа. В мире вне воплощения ваша душа хотела одного – но это не значит, что оно случится именно так, потому что свобода выбора, она, в общем-то, продолжается и в момент, когда ваша душа начинает фокусироваться на теле и имеет возможность точно так же выбирать уже в этих условиях. Так как все же мы можем впустить в свою жизнь то, что для нас является желанным. Что делать необходимо, да, то есть как это делать? На самом деле действия могут быть очень разными, и в следующем роликом я уже запишу вам тему «Внедрение полезных привычек». Это очень важная тема, потому что она включает в себе возможность вот все то, что вы захотите в себе изменить, иметь возможность это сделать. И это будет тема следующего ролика, но на сегодняшний момент вы просто поймите, что мы можем менять постепенно. Да? И вот эти изменения, они начинаются, как я уже говорил, с мысли, и смотрите, какие мысли нам хорошо бы отслеживать и, в общем-то, их видоизменять. Менять, на самом деле, не сами мысли, а отношение к тому, что, в общем-то, эти мысли рождают. На встречах я обычно привожу такой пример, какому-то человеку что-то не нравится. Вот на самом деле, вот то, что не нравится, вот туда надо и смотреть. И, например, этому человеку не нравится, что когда он идет на работу, то его при входе встречает человек без определенного места жительства, да, бомж. И этот бомж, он такой некрасивый, вот он пахнет и так далее. А ему аж противно от этого. И дело в том, что каким образом вот здесь вот мы можем поменять ту болезненную ситуацию, да, которая для нас является, когда мы это видим, на ситуацию, которая для нас будет как минимум нейтральна. Это изменить отношение вот к этой ситуации. А сами отношения, они меняются методом именно проработки. И проработка состоит из множества моментов, и, как правило, она случается, когда мы начинаем делать шаг за шагом определенные действия. И здесь хорошо вы понять, что это за действие. И первое – это увидеть ту точку, которая у вас вызывает какое-то болезненное состояние. Да? То есть непринятие, отторжение, может быть, злость даже, да? Дело в том, что как только вы ее увидите, это все равно, что алкоголик, который осознает, что он алкоголик. Дело в том, что, понимаете, вот на примере алкоголика очень многие люди, они думают, что они не алкоголики. Хотя они пьют каждый день, пьют, могут и по чуть-чуть пить, но тем не менее каждый день. Уже только вот этот один фактор говорит об алкоголизме. И если ты такому человеку скажешь, что он алкоголик, очень много людей скажут, что нет, я всегда могу бросить. Но ты у него спросишь, почему ты не бросаешь? А он тебе скажет, потому что я так хочу. И как только он попробует не пить, в этот момент он, конечно, может осознать, что у него есть зависимость, и его уже можно называть алкоголиком. И осознав этот фактор, вот это ему дает уже возможность двигаться к тому, чтобы уходить с этой дорожки. И здесь он уже может человек такой попросить какой-то инструмент, да, то есть сказать, что скажите мне, где есть клиника, где есть какие-то места, где этим занимаются. Но до этого момента, если даже вы, получается, промоете этому человеку кровь, да, посадите его на какой-то тренажер или сделаете для него что-то, что в общем-то может ему помочь, на самом деле пока в голове у него сидит мысль о том, что ему хочется выпить, вот это все не поможет но как только осознаете вот то что первый шаг дальше второй момент вы начинаете действовать ну по крайней мере вы имеете уже возможность спрашивать да где же есть какая-то клиника где же есть какие-то люди которые мне могут помочь тогда ему уже действительно смогут помочь и здесь получается дальше это уже идет трансформация той установки которую человек в себе носит то есть если у него была установка то что ему необходимо обязательно выйти во двор вечером, там найти из бутыльника выпить, да, то ему дальше можно уходить в состояние, когда это он перестает делать. Теперь возвращаемся к человеку, которого раздражал бомж, который сидит рядом с его работой, да, то он может, в общем начинать лезть в глубину, то есть он начинает понимать, что конкретно у него вызвало вот это состояние. И зачастую оно на первый взгляд вообще не видно, да? но тем не менее он начинает смотреть, что если есть зло, что ее вызывает? Вызывает, например, бедность или вызывает то, что этот человек не мыт. Да? Опять же, у нас, у нас у всех разные семьи, у нас разные условия, в которых мы росли. И даже презрение может быть к этому человеку только из-за того, что он беден, понимаете? И когда такое презрение возникает? Тогда, когда человека воспитывали в богатой семье, когда у него было, например, много прислуги, да, и родители его начинали воспитывать именно через призму того, что вот эти все люди, они находятся по более низкому классу, что к ним надо соответствующе относиться и так далее. И человек сам того не зная, он через это детство он впитал все такие программы. Но когда он является уже взрослым человеком, по крайней мере он имеет уже возможность это осознать и осознав, что в нем сидит эта программа, которую заложили в него родители, он тогда уже может начинать эту программу в общем-то менять. И меняется она через действие, когда старая программа начинает менять на новые. А с ними, в общем-то, начинает по-другому и действовать ваша реакция. То есть, если реакция была какая-то реактивная, да, то она становится более замедленна. И для того, чтобы это сделать, опять же, есть инструменты. Например, когда вы чувствуете, что идет реакция, вы можете взять и остановиться просто. И сам переход от первого состояния ко второму, то, что мы называем изменением, оно состоит именно в осознании. То есть, как только человек осознал он может поменять свое отношение к тому, что раньше вызывало негодование. До этого момента, пока не происходит осознание, в тебе может быть очень много информации, ты можешь начитаться очень много книг, очень много всяких практик практиковать, да? Но пока не пришло осознание, не придет вот эта точка спокойствия. И только когда точка спокойствия приходит, только тогда, получается, уходит вот этот избыточный потенциал. То есть если ты гневался на бомжа какого-то, да? Ты перестаешь гневаться. Если ты хотел чего-то, вожделел чего-то, да, ты перестаешь этого, в общем-то, вожделеть, но ты спокойно можешь идти в этом направлении. И когда ты делаешь действия, но убираешь вот этот вот вожделение, избыточный потенциал, тогда все то, что в твою жизнь может прийти, оно начинает приходить. Это, знаете, это все равно, что есть дверь. В этой двери э, стоит огромная доска, заколоченная, да. А еще много-много мелких. Так вот, каждый из вот этих мелких досок, это своеобразная установка, которую мы можем снимать. То есть, э, если взять по поводу, например, денег, говорить, да, то... Мы же с детства слышим очень много установок, которые говорят, что там больших денег не заработаешь, без труда не вытянешь и рыбку из пруда и так далее. И на самом деле мир нам готов предоставить огромное количество возможностей, чтобы деньги приходили легко. Но вот сможете ли вы в это поверить, вот ровно от этого будет зависеть и сам результат. И зачастую именно наша вера, она не дает возможность, а точнее сказать, даже неверие. Она не дает возможность, чтобы та ситуация, которую мы хотим, она ворвалась в нашу жизнь. И от этого, конечно, условия. То есть на это влияют очень сильно условия, в которых мы родились. Если мы родились в бедной семье, и мы за последние деньги там покупали, образно говоря, еду, то тогда этому человеку, естественно, тяжелее ну, чувствовать такую легкость в заработке денег, как это происходит в богатой семье у человека, который там рождается. Но при этом при всем осознав даже вот эту вещь, вы можете понимать, что нет ограничений в мире, и что даже если вы рождаетесь в очень бедной семье, всегда есть возможность, варианты их много, таких событий, которые бы сделали, чтобы в вашу жизнь пришли в том числе и денежный поток. Вообще, если взять на самом деле память моей ну, вот, души, да, то есть здесь так интересно вот это все состоит, что, отталкиваясь от этой памяти, я могу вам точно сказать, что вариантов стать богатыми у нас настолько много, что возможности вот эти, про которые мы говорим, они лежат вот буквально под каждым камнем. И каждую секунду мы можем сделать выбор, который полностью переломит ситуацию в желанную для нас сторону но на самом деле желанное действие оно же зачастую не всегда состоит из денег да? то есть человек может его сильно зарабатывать и много и но он будет несчастным понимаете и для него тогда это то же самое будет в отношениях тогда ему надо лезть в какой-то избыточный потенциал который есть в отношениях и уже менять его там знаете, и чтобы уже не затягивать ролик, я буду заканчивать, потому что ну, на самом деле сейчас очень много инструментов, которые способны, в общем-то, изменить наши мысли, сделать таким образом, чтобы мы начали действовать, чтобы каждое действие наше, оно было, как говорится, било в яблочко, да, било в точку. Вот. Но при этом при всем это, конечно, делается все равно пошагово, и на следующем видео мы уже разберем тогда правила внедрения полезных привычек.